здравствуйте я знаю что сейчас многих интересует тема заработка в интернете и поэтому я хочу вам рассказать про такой сайт как File 7 File 7 это сайт который платит вам за скачивание файлов которые вы загружаете на этот сайт за одно уникальное скачивание сайт вам заплатит 4 рубля также здесь есть реклама за рекламу сайт платит 1 рубль далее загрузку файлов вы можете произвести в личном кабинете, выбираете загрузка файлов и загружаете файл, который будет весить не более 100 мегабайт. Далее в моих файлах вы выбираете этот файл, копируете ссылку на этот файл и распространяете на сайтах, на которых будет его скачивать. Если поделиться моим опытом, то сайт, на котором были наибольшие скачивания, это, конечно, был YouTube. То есть, под, в описании под видео я оставлял ссылку на файл, и уже оттуда приходили скачивания. Так, сейчас я вам могу, могу показать статистику. То есть, вот это, это вся прибыль, допустим, вот за вчерашний день, за сегодняшний, и вот тут все по датам расписано. И покажу вам историю выплат. То есть, здесь можете увидеть, что сайт действительно платит. в описании под этим видео будет ссылка на регистрацию перейдя по этой ссылке и зарегистрировавшись вы станете моим рефералом и по вопросу можете писать мне вконтакте там на канале вы увидите ссылку своим рефералом я подскажу наиболее прибыльные способы и наиболее ходовые файлы которые пользуются популярностью а пока что все спасибо за внимание до свидания